Глава 15. Дом. Аллен и Анна, оставив позади восхитительную Атлантиду, продолжили невесомо парить куда-то вдаль. Свет постепенно таял, отдавая первенство сине-фиолетовой пучине. Так в скором времени они снова погрузились в кромешную тьму. Анна встревожилась. Темнота угнетала ее и вызывала какое-то глубинное чувство страха. «Ничего не бойся, любимая!» — услышала она родной голос Алина. «Смотри!» Анна стала всматриваться в темноту, но ничего не увидела. Тогда она закрыла глаза и подождала. Открыв их снова, ей удалось разглядеть едва уловимую тоненькую полоску светового мерцания впереди. Полоска расходилась по темному полотну океана, разрезая его на две части — верхнюю и нижнюю. Они приближались к ней достаточно быстро — и вот полоска стала уже широкой лентой, которая переливалась перламутровым свечением и завораживала своей красотой. Они подплыли совсем близко и остановились. Перламутровая область занимала все пространство, которое могла охватить своим взором девушка. Она радужно сияла и манила прикоснуться к себе. «Мы на месте», — прозвучал голос Алина. «За этим защитным полем находится третье дно» где сливаются воедино все воды океанов. «Это наш дом. Это твой дом, Атланта». Он еще крепче взял ее за руку и потянул за собой, вплывая в эту перламутровую неизвестность. В одно мгновение путники оказались по ту сторону перламутровой консистенции. Аня осмотрелась. Вокруг, насколько она могла охватить взглядом, раскинулось бесконечное светлое пространство, которое объяло все ее существо какой-то трепетной негой. Девушка от удовольствия зажмурила свои невидимые глаза, затихла и поймала себя на мысли, что ей совсем не хочется говорить. Так они замерли на какое-то время, пока не пришло насыщение этим удивительным и приятным чувством. Затем Ален тихо и торжественно произнес: «Добро пожаловать домой, Атланта». Анна открыла глаза и ощутила немыслимое родство с этим местом. Она вспомнила, как здесь в последний раз. Много тысячелетий назад, будучи Атлантой, она прощалась с отцом, когда решила вернуться к людям. Она приняла это непростое решение, отталкиваясь от безмерной любви к матери и какого-то внутреннего сильного природного зова. Но как же спустя время она разочаровалась в человечестве? Однако было уже поздно. Ей, по законам Вселенной, пришлось пройти длинный цикл перерождений в человеческих телах. И вот она снова здесь, дома, Память выбрасывала яркие картинки воспоминаний и будоражила ее самые глубинные чувства. «Атланта!» — сквозь воспоминания услышала она низкий и властный мужской голос. Анна всмотрелась перед собой и увидела, как большая мужская фигура с мощным рыбьим хвостом медленно возникала из света и приближалась к ней. Очертания мужчины становились все более насыщеннее и ярче. И вот прямо перед ней — возник ее могущественный, любимый отец. Он раскинул свои огромные руки перед девушкой и, задыл, и застыл в ожидании ее ответа. «Папа?» – робко произнесла Анна. «Ты вернулась, дочка!» – нежно произнес мужчина и протянул ей свою огромную ладонь. Девушка, все еще не веря своим глазам, робко протянула ему невидимую свою. Тут же она почувствовала горячее соприкосновение их рук. Мужчина улыбнулся и ласково накрыл маленькую кисть Анны ладонью своей второй руки. «Как же я скучал по тебе, доченька!» – телепортировал он своим ласковым голосом. «Папа!» – вдруг вскликнула Аня и бросилась ему на шею. Девушка сама не ожидала от себя такого поведения, но не стала сопротивляться этим светлым чувствам, выплеснувшимся из глубины ее души. Всем своим тонким телом она чувствовала объятие отца, как если бы она была здесь и сейчас в физическом облитии. Так они стояли, обнявшись, наслажда... наслаждаясь долгожданной встречей, позабыв обо всем на свете. Затем отец слегка отстранил любимицу. «Ты так похожа на свою мать!» — с радостью и в то же время с грустью в голосе сказал он, пробегая взглядом по ее лицу. «Наверное, я не очень изменилась с тех пор», — подумала смущенная девушка. «Ты прежняя, Атланта!» — услышала она голос Алина. «Идем, мы покажем тебе тебя». Мужчины взяли ее за руки и двинулись в сторону мерцающего голубым светом пространства. Анна послушно последовала за ними, озираясь по сторонам. Мягкий свет обильно заливал все вокруг, и было невозможно что-либо разглядеть. Она ловила себя на мысли, будто находится в какой-то другой реальности. На секунду она ясно ощутила, что этой реальности нет края. Постепенно свет стал рассеиваться, и проступили очертания местности». Это было огромное пространство, которое уходило вдаль, вширь, ввысь, вниз, вниз своей бесконечностью. В нем в состоянии невесомости дрейфовали те самые светящиеся пушистые шары, похожие на облака, которые она видела в своих воспоминаниях. Они слегка вздрагивали, повинуясь колыханию прозрачнейшей массы, и подмигивали девушки своими сияющими разноцветными переливами. В разных местах возникали отверстия, похожие на каналы, уходящие куда-то вглубь, из которых выглядывали красивые голубоградзые русалы. Они с нескрываемым любопытством рассматривали плывущую троицу и переглядывались между собой. Сквозь свет, мерцающий вокруг, Анна разглядела огромнейший сияющий кристалл, окутанный мягкой голубоватой дымкой. Девушка сразу поняла, что это был тот самый кристалл. Он дышал равномерными пульсациями, насыщая путников своей негой. Свет, исходящий от него, был ослепительно ярким, но что он в то же время мягким и не травмировал зрение. Троица остановилась. Отец Атланты, перевел... Отец Атланты провел перед Анной своей огромной рукой сверху вниз. Моментально следом за взмахом образовалась какая-то полупрозрачная пленка. Анна смотрела на нее, но там ничего не было. Алин и Арус опустили руки девушки и слегка подтолкнули ее вперед. Вдруг пленка начала словно проявляться, стали виднеться какие-то слабые очертания. Постепенно ее поверхность становилась похожей на зеркало, и Анна начала улавливать контуры своего изображения. Но это изображение было немного иным. Ее тело увеличилось в росте и размере. На ее ногах от нижней части бедер расходились широкие полупрозрачные плавники, а ее стопы стали больше походить на маленькие аккуратные ласты с длинными пальцами. Девушка с изумлением наблюдала, как ее волосы стали длиннее и гуще и спадали пышной гривой до колен. Часть из них была переброшена на грудь, прикрывая ее обнаженный тонкий стан. Постепенно изображение становилось объемным и цветным. И Анна увидела перед собой высокую устроенную девушку с длинными золотыми волосами и широко распахнутыми светло-зелеными глазами. У нее были правильные и мягкие черты лица – а ее белая кожа словно светилась, слегка отдавая голубым оттенкам. Возникшая в отражении незнакомка была немыслимо прекрасна. Анна обомлела, когда поняла, что на нее сквозь тысячелетия смотрела Атланта. Атланта смотрела на Анну открытым и смелым взглядом. Девушка невольно улыбнулась и протянула к изображению свою невидимую руку. В тот же миг улыбнулась и Атланта, протягивая свою руку в ответ. «Это же я!» — воскликнула Анна. «Да, Атланта, ты сейчас видишь отражение себя истиной!» — прозвучал голос Алина. Анна не могла поверить своим глазам. Получается, она всегда оставалась такой. Вот почему среди людей ей было так одиноко, ведь она никогда, никогда не была обычным человеком. Девушка с восторгом смотрела на Атланту, а Атланта с восторгом смотрела на нее — и казалось, что они сшиваются между собой невидимыми нитями. Анна бросила изумленный взгляд в сторону отца, затем в сторону Алина. «Я все поняла», — твердо произнесла она. «Я — Атланта, и я рождена, чтобы соединить два мира — подводный и наземный». «Да, доченька», — ответил ей отец своим властным, но полным любви голосом. «В тебе соединились две стихии, дабы ты соединила их между собой» тем самым давая двум ключевым формам жизни на этой планете, подводной и наземной, возможность существовать вместе в гармонии. «Таким образом произойдет новый эволюционный виток развития нашей любимой планеты», — заключил Арус. «Ты прошла долгий цикл человеческих жизней, потому что это было необходимо», — продолжил Алин, любуясь отражением. «Но теперь этот опыт пройден, и ты можешь вернуться к нам». Анна восхищенно смотрела на Атланту, которая стирала в ее памяти всю боль, все одиночество, все скитания. Арус медленно приблизился к дочери и встал за ее спиной. Он нежно взял ее за предплечье и, глядя в зеленые глаза ее отражению, ласково улыбнулся. Златовласая Атланта перевела на него свой сияющий изумрудный взгляд и улыбнулась в ответ. Отец глубоко вздохнул и медленно с любовью произнес «Атланта!» «Расправь свои плечи!» Анна вдохновленно смотрела то на отца, то на себя в отражении, вслушиваясь в его послание. Постепенно картинка стала размываться и исчезать, и девушка услышала мягкий голос Алина. «Атланта, просыпайся! Просыпайся, Анна!»